Братик, автор не позиционирует себя как профессионал и является любителем. Привет, знатоки. Пробудившись от сна, прерванный от созерцания вселенной бурятских мультиков, я понял, что мне срочно нужна сочная азиаточка. Как уважающий себя атаку, проникнув во всемирную паутину, я начал создавать соответствующие запросы в сети интернет, уже сотни блогеров и техноэкспертов через многие часы видеопространства поселили в мою голову мысль, что сборки на зеоне тащат. Вот и настал тот момент, когда я сам захотел присмотреть для себя хайповую. Повторюсь, хайповую сборку за минимальный бюджет которая позволит мне поиграть во все топовые игры в 2021 году давайте же посмотрим что из этого вышло Ты всю жизнь мечтал собрать Пк чтоб хвастаться перед друзьями 300 fps в кс очке но не вопрос. В этом тебе поможет. Мощнейший компьютер Iris, 4 гига, 4 ядра, игровая видеокарта за 17 рублей. Прошу прощения. В этом тебе поможет. Да, это великолепный E5-2620-V3. 6 ядер. 12 потоков, с базовой частотой 2,4 ГГц и частотой 3,2 с аналаком Turbo Boost. Это старенький, но актуальный серверный камень от Intel, покупку которого может позволить себе даже среднестатистический AMD бой. Ты спросишь, чем может быть хорош камень за 1700 рублей? Все просто. Я говно. Я конченное ничтожество. Я никчемная тварь, блядь, у***чная. Но я, блядь, красив в этом. Я уникален, и в этом моя суть, и в этом мое место. Да, я говно. Да, я ничтожество. Да, я срань этого мира. Но, блядь, я истинная срань. Я, блядь, уникальная срань. Я, такой какой я, я есть. такой, какой я есть. Стоит заметить, что в сборке не будет рассматриваться цена видеокарты. Если ты не сидел с нового года в бункере деда, который он построил еще во времена Крещения Руси, то ты должен знать сложившуюся ситуацию на рынке видеокарт. Идею покупки видеокарты в данной ситуации могут сформировать в своей маленькой голове только малолетние дебилы. Но если предположить, что ты везунчик и успел купить условную 1650 супер перед Новым Годом, то данная сборка ПК обойдется тебе в районе 38 тысяч рублей. Погрузившись в мир китайской рыночной экономики, я выделил для себя один бюджетный комплект. Начнем с суровой китайской мамки. Это материнская плата X99 МГ. Почему мне приглянулся комплект именно с этой милой и в то же время простоватой азиаточкой? Все просто. Ты только посмотри на этот манящий разъем М2. Он с ходу игриво зазывает меня среди разнообразия других вариантов. Также плюсом материнской платы является 4 разъема под оперативную память. Более подробные характеристики вы сможете узнать в описании под видео. Ни один уважающий себя сборщик не имеет права в 2021 году собрать компьютер без SSD накопителя. Так вышло, что я имею слабость к накопителям формата М2, но кому могут не нравиться эти красавчики. Закрой глаза и представь этот момент, как ты медленно вставляешь этот накопитель в разъем. Проснись, придурок! Ты обосрался! Моим выбором, несомненно, будет SSD M2 накопитель на 256 гигабайт. В любом магазине ПК-комплектующих такой можно приобрести в районе 3000 рублей. Я в свою сборку возьму Patriot P300 за 3100 рублей, а не более дешевые варианты, просто потому что вкусно. Ну, не то чтобы по вкусу вкусно, но по сути вкусно. Возможно вы спросите, почему не взять 128 гигабайт? Ведь это бюджетная сборка. Но я отвечу вам, что жизненный путь любого самурая подразумевает наличие папки реферат весом 89 гигабайт на рабочем столе. А уже во вторую очередь место должно хватить на операционную систему и пару игр. Как мусорохранилище можно взять любой твердотельный накопитель. Я возьму C gate 7200 барракуда на 1 TB за 3200 рублей. В комплекте с материнской платой идет 16 ГБ серверной памяти DDR4 на частоте 2133 МГц. Уже ранее упомянутые процессоры, и крепление для процессорного кулера. В рамках максимальной экономии бюджета блок питания берем дешевый. В магазинах моего города в низкой ценовой категории я нашел блок питания Кугар на 600 ватт за скромные 3600 рублей. Он имеет сертификацию стандарт, а не бронз, но чего ты ожидал за такие деньги? Кол. Насколько мне известно. Данный бренд делает добросовестную внутрянку и в целом их блоки питания отличаются неплохой стабильностью. Настоятельно не рекомендую брать блоки питания в более низкой ценовой категории, если ты не хочешь словить от батичья полах со скоростью света за устроенное огненное шоу в квартире. Я не могу посоветовать какой-то конкретный корпус. Но если хочешь сэкономить, забери у родителей картонную коробку от микроволновки. Я же условно выделю на корпус 1500 рублей. Думаю за эти деньги можно найти на биорынке или в магазине неплохой вариант. Кулер я возьму за 950 рублей. Итого без учета видеокарты мы получаем сборку за 24430 рублей. Надеюсь, это видео поможет тебе стать обладателем хорошего ПК за копейки. В заключение предлагаю посмотреть на тесты процессора 2620V3 в с видеокартой RTX 2080. Обратите внимание, что ни одна игра не способна нагрузить данный процессор в полной мере.